Копчусь на месте. Не могу поднять аудирование, застрявшее на 138 баллах. Стараюсь слушать английскую речь, но прогресса как такового не чувствую. Порекомендуйте что-нибудь полезное, пожалуйста. Давайте поговорим об этом. Привет, меня зовут Дмитрий Море. у нас сегодня понедельник и сегодня мы говорим про аудирование. А тех из вас, кто сможет досмотреть это видео до конца, ждет очень полезный и приятный подарок от наших спонсоров и партнеров сервиса Puzzle English. Подарок, который поможет вам существенно продвинуться в аудировании, если вы готовы интенсивно поработать месяцок. Итак, как продвинуться в аудировании? Казалось бы, очень просто. Берешь и слушаешь. Да? Да! И нет, потому что слушать-то можно по-разному. Вот у вас когда-нибудь было такое, что вы кому-то что-то рассказываете, а он, например, сидит в телефоне и вроде бы вас слышит, и вроде бы даже кивает в нужных местах, вроде если попросить пересказать, что ты ему сейчас сказал, он перескажет, но на самом деле он вас не слушает, и все, что вы ему говорите, пролетает мимо его ушей. Нет, я так не делаю никогда. Все потому, что, опять же, слушать можно по-разному, и тренировать аудирование, соответственно, можно по-разному, на разных уровнях сложности. Давайте-ка пройдемся по всем этим уровням, от первого до самого трудного. Вот это классическое пассивное слушание. И, кстати, именно на этом уровне сложности я проходил практически все лекции в универе, которые шли первой парой. Смотреть фильмы и сериалы на английском, слушать подкасты по дороге на работу, все это, как ни странно, на уровне у меня лапки. Потому что мы просто слушаем. Пассивно. И все. И больше ничего не делаем. И наше внимание постепенно ослабевает, наши веки наливаются... Особенно если слушаем что-то сложное и понимаем нифига. Я не говорю, что смотреть фильмы и сериалы на английском и слушать подкасты это бесполезная, тупая фигня, никогда этим не занимайтесь. Нет, это полезно, как минимум, потому что мы привыкаем к тому, как звучит язык, что-то все-таки в голове у нас задерживается, даже если мы слушаем или смотрим фоном. Но все-таки на этом уровне сложности мы скорее просто камень, вокруг которого течет река. Камень, у которого лапки. and books about cooking or gardening, books to help you play golf better, and books about learning English. На этом очень легком и вообще не вредном для здоровья уровне, не затягиваясь, пока не видит мама, добавляем в пассивность немного активности, берем в лапки транскрипт и следим по тексту глазками. Как ни парадоксально, кино с субтитрами тоже на этом уровне легкости, потому что все-таки мы более сосредоточены и вовлечены. Мы следим по тексту, мы сопоставляем то, что мы видим с тем, что мы слышим, выхватываем какие-то слова и конструкции, а не пропускаем их мимо себя, и... Если мы натыкаемся на что-то непонятное, то с большей вероятностью лезем в словарь. вообще когда мельтешат субтитры гораздо сложнее расслабиться. если мы слушаем какой-то небольшой текст всего на пару минут, то можно даже немного усложнить себе задачу. Первый раз можно послушать с текстом перед глазами, потом найти в словаре и разобрать все непонятное и незнакомое, а потом послушать еще раз уже без текста перед глазами. This is where you can buy так делают аудирование мотивированные, серьезно настроенные и нацеленные на успех взрослые люди. Здесь мы уже не просто танцуем под аудиофрагмент жопой, а работаем с текстом и выполняем какие-нибудь задания на аудирование. Типа заполнить пробелы, ответить на вопросы, раскрыть скобки. Или собрать из отдельных слов произнесенную фразу, как, например, можно делать на том же Puzzle English. Отличительная особенность этого уровня в том, что текст или отдельные его фрагменты приходится иногда прослушивать по нескольку раз. То есть приходится реально вслушиваться в происходящее, чтобы сделать эти задания, а готового текста... С которым можно сверяться либо нет вообще, либо он не полный. Там есть пробелы, которые приходится самому заполнять. Это не просто, это требует времени и усидчивости, и реально, кроме шуток, вот это уже начинает по-настоящему двигать навык аудирования вперед. На харде аудирование проходят студенты языковых специальностей, и вот это уже реально серьезный уровень. Берем небольшой аудиофрагмент, минуты на три, может быть на пять, но не больше, иначе крыша потечет. Слушаем его один, может быть два раза, для того, чтобы в общем понять, о чем этот текст, и потом берем двойные листочки и пишем то, что удалось услышать. Да, это трудозатратно, потому что на разбор пятиминутного фрагмента легко может уйти полчаса вашей жизни, но в то же время... Это эффективно, потому что здесь наша концентрация максимальная. Мы стараемся вслушиваться, услышать и понять каждое слово и каждое предложение. Если расслышать не получается, то мы начинаем анализировать, чем это может быть, почему эта хрень звучит именно так. Может быть носитель, как они обычно это делают, свалил два слова в одно, проглотив половину звуков, и получилось вот это редуцирование. И если расслышать все равно не получается то начинаем включать логику. А что тут вообще должно быть по логике английского языка? Может быть в этом предложении вот это слово, которое я не могу услышать, глагол, потому что как бы сказуемого не хватает? А может быть предлога не хватает? А может это кусок какого-то устоявшегося выражения? И это работает на нашу грамотность. После того, как мы таки написали все, что нам удалось услышать, мы берем текст, транскрипт и сравниваем с тем, что было на самом деле. И в этот момент организм как... Правило, вливает в кровь три ведра эндорфинов как будто только что прошел секира не получив урона вообще где искать такие задания можно гуглить что-то типа ESL listening tasks можно слушать подкасты которые обычно сопровождаются транскриптом подкастов можно смотреть видео на ютюбе и потом включать субтитры самое главное здесь в том чтобы вы боролись изо всех сил э, с Temptation, как это по-русски: Темптейшн. С искушением. Главное, чтобы вы боролись с искушением подсмотреть в текст, если что-то не понимаете и не слышите. Кстати, в пазл English, кто не знает, тоже можно проходить аудирование на харде. Для этого нужно выбрать аудиопазлы, нажать Настроить. Выбрать сложность не принципиально, главное снять галочку Показать перевод и выбрать печать на клавиатуре. И вот тогда-то начнется жесть. And fiction is the opposite of fact. <laughs> This is where you can buy biographies and books about cooking or gardening, books to help you play golf better, and books about learning English. Последний уровень аудирования, покоряющийся лишь избранным, это общение с живым человеком, потому что здесь нужно не просто активно слушать, то есть вовремя поддакивать, кивать, говорить ⁇ Я ⁇,⁇ Врели ⁇ Считывать язык жестов, смеяться над шутками, отвечать иногда что-то в попад. Самое сложное, знаете что? Не просто понять, что человек говорит. Нет, это слишком легко. Нужно попытаться въехать, что при этом он пытается сказать, что он имеет в виду. И это офигенно сложно бывает, даже если вы говорите на одном и том же языке, причем он для обоих вас родной. Потому что бывает иногда такое, что человек даже сам не понимает, что он несет. А теперь для тех, кто дошел сюда, досмотрел до этого самого момента, тот самый приятный подарок от наших партнеров и спонсоров сервиса Puzzle English, о котором я говорил в начале видео. Для тех, кто не знает, это онлайн-сервис для изучения английского языка, на котором можно заниматься грамматикой, играть в развивающие игры, но самая моя любимая часть этого сервиса – это именно задание на аудирование, которые очень похожи на то, что мы в свое время делали в универе, только гораздо удобней. Уровень сложности аудирования можно настраивать под себя, как я вам показывал, либо собрать из пазликов, либо написать самому с переводом или без. А кроме того, можно сами задания подбирать под свой уровень знания английского. Так вот, Puzzle English дарит нам с вами вот этот промокод, который вы видите на экране на месяц бесплатного доступа к заданиям, в которые входят видео пазлы и аудиопазлы, особенно, про которые я вам сегодня рассказывал. Так что хватайте, переходите по ссылочке в описании, вводите промокод, хорошего вам аудирования, тренируйтесь, и увидимся с вами в следующий понедельник. Хорошей вам недели. С вами был Дмитрий Моря и всем пока.